Народ, всем привет! Сегодня поговорим про новое подразделение в калибре. Как вы знаете, у нас будет новое подразделение и новая карта. И лично я считаю, что это будет шведом. Я объясню, как я пришел к этому выводу. Если брать за основу картину, точнее, картинку, которую запустил в официальной группе ВКонтакте, то там мы увидим сцену прибить топором, что отсылает нас к фильму Сияние. Ну, почти все помнят эту культовую сцену из фильма Стэнли Кубрика Сияние, где обезумевший Джек Николсон пробивает топором дверь, просот туда голову внутрь и скалясь кричит: I'm Johnny! Или Here's Johnny, если правильно. Так вот, причем же тут фильм, если кублик и кинолента американские? Ну а также он снимался не в Швеции, а в США и в Англии. Все очень просто. Мало кто знает, что как минимум этой сценой он вдохновился одной очень древней шведской лентой «Возница» 1920 года. То есть тут двойная отсылка с намеком на шведов. Кстати, фильм «Возница» тоже вменяли в РСС сцены из фильма «Сломанные побеги» 19 -го года. Но это уже слишком глубоко. Далее. На Вагофесте было показано изображение, где в списке стран есть Швеция. Да, много других стран, но я топлю лично за Швецию. Опять, вечно не время ходит. Также, не забудем лор про викингов и топоры. Туда же в копилку упоминания про горный спецназ. Самыми боеготовыми в шведской армии считаются полки рейнджеров. В Швеции их называют джаггер, егеря. Также у них есть обязательно горная подготовка. И не стоит забывать про то, что Нарлонский полк готовит егерей для арктических батальонов. А Игрия Лейпс Гусарского полка призначен для действий в лесах Центральной и Южной Швеции. А лапланцы для действий в горных арктических условиях Лапландии. Ну и последний гвоздик в мою теорию. Скриншот 2017 года с официальной группы ВКонтакте, снайперской винтовки, а именно винтовка АВМФ, ее название шифровывается как Arctic Warfare Magnum Folding, что-то в этом роде, пардон за мой английский. Так что у нас есть как минимум винтовка, которая стоит, на... или, стоит или стояла на вооружении Швеции. На этом все, хотя может быть я не прав, и у меня разыгралась фантазия, это все французский горный спецназ какой-нибудь 27-й горно бригады, который готовится в Альпах. Может быть, а внизу на картинке есть багет. Кстати, с багетом не моя теория, но тем не менее, почему бы и нет, Франция тоже может быть, но я топлю за шведов. Конечно, было бы неплохо, если были шведки, но тем не менее, как-то так, надеюсь вам понравилась данная теория, пишите в комментариях, а кто же будет у нас, какая страна и за кого вы лично вы топите.